i think back to all the better days when i used to be young and free i remember her like it was yesterday she was so beautiful to me in my mind sometimes I'll run away to this time back in history she reminds me of summertime way back in 2003 hey she was a cutie in a sundress Told I just had to confess. Так красные точки, да? Окей! Okay. Друзья, всем привет! Сегодня мы вспомним легендарный челлендж, с которого я почти познакомился с каналом Игоря Войтенко в за 120 секунд. И сейчас я нахожусь в своей самой, наверное, ужасной форме за последний год, два, три. Я не тренировался уже целую неделю спустя соревнований, как только взял мастер спорта международного класса. Наверное, слил все, что можно, залил все водой и спал всего лишь по 3-4 часа в день, в среднем каждый день на протяжении всей этой недели. Поэтому сейчас мне подтягиваются даже со своим весом тяжело, но выход, выход вызов. 120 секунд будет началом вот, этой, вот, вот этих вот тренировок. То есть это как бы такой небольшой всплеск нагрузки и адреналина для организма по 30 с чего начать. Это не слишком тяжело, но я хочу проверить, сколько я смогу сделать на вот такой далеко не свежей силу. а потом, когда-нибудь, возможно, спустя месяц, мы это повторим. И вот здесь вот мой топовый оператор на сегодня. Всем привет, кто его помнит? Кто помнит этого Кто здоровенного? Максим, покажи свои плечи, покажи а, свои панки. Плечики. плечики плечики. Давай. О. Это читерство. Это читерство. Да. В общем, Рыжий Брат в игре. Он нас вращал уже много-много-много раз. На самом деле, это легендарная площадка, где мы провели достаточно много времени, разных фоток и всего остального. Поэтому, кто начинает первый? Суихва? Ну, давай. Так. так. Первым нужно. Нет, ты чему-то провел. Ладно, так? ладно, давай, давай. Давай вот так вот. Сделать. Вот, чтобы увидел. Поехали. Опа. па Опа. До трех? До трех. Как на страсти. А так, ну хорошо. Получается. Ты победил, ты выбираешь, что выиграл. Давай первый. Это было нежданно. Да? Да? В общем, ребят, кто не знает, нужно сделать максимальное количество подтягиваний за 120 секунд. Можно слезать с турника, можно отдыхать. И на этот вызов меня побудило, побудило видео Глеба, моего братана, где-нибудь ссылочка, я думаю, на него найдется в описании. Он сделал 43, по-моему, раза, но он сделал нечисто. Такие грузфитерские подтягивания. Мы же такой идем, не занимаемся, мы кроссфутболистки потяги просто делать не умеем, поэтому делаем чисто и строго технику не судите. И также напоминаю, что это не моя форма в данный момент. Сейчас я слил максимум, спал минимум, а вот Максим должен сегодня меня выиграть. Все возможно. Что скажешь? Все возможно. Ну. Я тоже давно, кстати, не тренил, я потому что приехал только что из Казани. Там тренировался всего лишь три дня, адаптировался к своему городу, купил себе абонемент. Так что условия равные, считаю. Окей, мы начинаем. Ну, мы Что не так? Так, погоди, погоди. Опа! Ну, поехали. Локти, локти, братан, локти расправляй. Раскачь. 10 20. Неплохо, неплохо. Давай-давай-давай наварим. Давай, давай. 30. Все, гейм овер! блин! Вот таким был результат Макса. Конечно, я бы не сказал, что это самая чистая техника, ребят, не хейтите, но... Максим, твои слова после этого поехания. Давно я не подтягивался. Скажу так, я запомнился, Получил конкретное удовольствие. Ну, вспомнил эти вот... Вспомнил этот челлендж. Я получил кайф, ребят. И сегодня, ребят, мы будем делать не без футболки, но торахи. А эту футболочку можете приобрести прямо на Инстаграме. Виктори Вер, ссылка в описании. Поехали. Итак, ребята, это было жестко, было дико. тут ветер. В общем, я не знаю, сколько я сделал, но... Я старался использовать тактику делать по пять повторений. Мы еще не знаем, сколько сделал Максим, сколько сделал я. Прям сейчас будем считать. И. Мать. Как ты думаешь, что победил сегодняшней схватки? Хм. Не знаю, честно. Мне кажется, больше Димон. Но лично мое мнение. Почему? Потому что Димон машина, -мо. На турака, блядь. Окей, okay, Максим, вот мы прочитали итоги, результаты. Mm -hmm. Ты доволен своим результатом? Четко. Мой рекорд до этого был по секрету 28 раз А ты когда делал? Это я делал ну, вот назад. Ну а сейчас считай я. В не в форме? Да, совсем не в форме. И 32 это вполне достойный результат, я считаю. Так что четко? Повторим. Да. Да. Ну, конечно. конечно. Когда будем в форме? Когда мы будем формы и оба в одном городе. Потому что сейчас мы, как мы знаем, Димон в Москве, я в Казани. Нам бы еще бы пересечься, так что. Поэтому yeah. я за любую cause ребят. Спортивную do конечно. Oh, I'm